Ну и наконец-то, наконец-то у нас четвертый день нашего марафона обновления квартиры без ремонта. Все большие молодцы. Давайте подведем итоги трех дней. Мы выявили то, что нам не нравится в нашем интерьере, что мы хотим поменять. И определились с цветами, стилистикой, ощущениями, что мы хотим сейчас от нашего нового интерьера. Мы, конечно же, подобрали декор и текстиль, который идеально впишется в наш новый интерьер. теперь вы скажете, вроде бы все сделали, что же, что же еще необходимо, какое действие. А теперь нам с вами необходимо оценить масштаб наших с вами дел, физический, финансовый и временной. Кто читал про постановку целей, кто знает, что цель должна быть измеримой, достижимой, конкретной по времени. И сейчас, в принципе, нам с вами то же самое нужно сделать, чтобы довести начатое до конца. Ставим себе цель, записываем ее на бумаге такими словами. Я сделаю обновление своей комнаты, пишите, какая у вас комната. Выставляете себе срок, за который вы это сделаете, допустим, за две недели или... там за три недели у кого какой кто какое время для себя выберет или там не позднее такого-то числа то есть ставим себе конкретный дедлайн потрачу на это такую то сумму каждый для себя прописывает ту сумму которую он согласен выделить на обновление своей комнаты и Буду заниматься этим, допустим, каждый день или каждые выходные, но не менее такого-то времени. Обязательно для себя пишем эту фразу, чтобы наш мозг это осознало, что двигаться нужно только вперед и ни в коем случае не сворачивать, что мы должны довести поставленную нашу цель до конца. Что еще необходимо сделать? Осознать, какие действия нам предстоят. Все вот эти наши дела по обновлению квартиры можно разделить на три э, таких больших группы. Первое, это то, что мы сами сможем сделать без чьей-либо помощи, ну, например, постирать и погладить скатерть на стол. Второе, это дела, которые в одиночку нам сделать тяжело, нам нужно привлечь э, наших домочадцев, например, супруга, детей, ну, или, может быть, пригласить подругу, Например, какие-то могут дела быть. Передвинуть какую-то тяжелую мебель или прибить полку. И третья группа дел — это дела, которые мы не можем сделать без привлечения конкретных специалистов. Это, например, перетяжка мебели, ремонт замены крана или какого-то бытового предмета. Очень важно осознать и разграничить для себя вот эти дела. И дальше прописать список дел на каждый день до окончания нашего дедлайна. Что у нас? Мы делаем в понедельник, там, вторник, среда, четверг и так далее. Здесь мы уже будем очень четко для себя понимать, какие дела нам необходимо сделать в тот или иной день. Ну, что, например, заказать какую-то вещь в интернет-магазине, пригласить мастера и прям вот смотреть, сколько у нас есть времени в тот или иной день, и уже его конкретно распланировать. Итак, домашним заданием для вас будет сформулировать цель по всем правилам и составить план по обновлению комнат на каждый, каждый день, чтобы к намеченному сроку все успеть. Ну а теперь информация для тех, кто хочет со мной остаться и пройти мой курс по декору. На курсе вы научитесь декорировать абсолютно любую комнату. Разберем с вами стили и цвета, научимся создавать уютные уголочки в наших квартирах, освоите основы текстильного дизайна, узнаете об организации пространства, и мы вместе с вами приведем наши квартиры в порядок. Ну и, конечно, создадите свой уникальный интерьер, который будет отражать вашу индивидуальность. Курс будет состоять из 10 уроков. Мы с вами изучим основы декорирования, научимся делать коллажи и модборды, поговорим о стилистике интерьера, изучим цвета, и здесь будет еще один бонусный урок, на курсе я вам расскажу. Поговорим о текстильном декорировании, об организации пространства и уборке, изучим с вами все известные приемы декорирования, так что после окончания курса Ваша квартира будет просто таким райским уголком, в который хочется постоянно возвращаться. И реально находясь в ней, вы будете испытывать удовольствие, вы и ваши близкие. Организационные моменты. Время прохождения курса один месяц. Уроки будут выходить 2-3 раза в неделю. У нас будет с вами совместный чат. Обязательное выполнение домашних работ. Поскольку сейчас будет только первый поток. Будет всего один тариф, и каждого участника я буду консультировать и проверять домашние задания лично. До окончания курса я полностью буду вести вас сама. Что еще может дать вам курс, кроме того, что у вас теперь будет прекрасная, уютная квартира? Умение правильно и грамотно декорировать интерьер может вас привести к новой профессии. Вы можете стать дизайнером-декоратором. Интерьерным стилистом, что сейчас в Москве очень востребовано и очень высокооплачиваемо, скажем так. Вы можете стать организатором пространства. Это сейчас тоже новое направление в обустройстве квартир. Вы можете стать текстильным дизайнером, дизайнером интерьера или предметным дизайнером. И мне очень хочется, чтобы мой курс на самом деле стал таким первым шажочком, что-то новое и интересное для вас. По стоимости. Базовая цена за курс будет 5 990, но для первого потока, для тех, кто прошел мой марафон обновления квартиры без ремонта, цена на курс будет 3 990. Чтобы попасть на курс, пишите мне в инстаграм или в мой телеграм, либо напишите в чате «хочу на курс», вам напишут либо я, либо мой менеджер. Мы объясним, как записаться и попасть на первый поток. Всем спасибо за участие. Я жду в чате ваши отзывы, что вам понравилось на Марагоне, что бы вы добавили. Ну а те, кто со мной остается, до встречи на курсе Декоратор Интерьера. Всех целую, обнимаю. Всем пока.